На российском заводе компании Hyundai стартовал процесс увольнения персонала, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудников. Расторгнувшие договор по соглашению сторон получат несколько месячных окладов компенсации. Напомним, что компания Hyundai решила сократить большую часть персонала российского автозавода Hyundai Motor Manufacturing Cruise. Там методом полного цикла собирались седаны Solaris, кроссоверы Крета, а также семейство Kia Rio.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 Они, как подтвердили сразу несколько источников, заняты штамповкой, сваркой и окраской кузовов для алма-атинского конвейера Hyundai Транс Казахстан», где недавно возобновилась сборка «Солярисов», правда, под именем «Акцент». Между тем, вторым петербургским заводом «Хёнде» в Шушарах заинтересовалась казахстанская компания «Астана Motors, заявляет телеграм-канал «Русский автомобиль».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 Однако, как пишет ресурс, Санкт-Петербург прибудет глава фирмы Astana Motors Бекнур Несибаев, который будет вести переговоры лично. Собственно, завод Hyundai Trans Казахстан, где возобновилась сборка Солярисов, как раз принадлежит Astana Motors, и казахстанским бизнесменам было бы логичнее интересоваться головным производством на севере Петербурга. Но очевидно, что заводы в Каменке стоят гораздо дороже.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 За счет отгрузки кузовов Астане Motors российский офис южнокорейской компании пусть частично, но покрывает убытки от простоя своих мощностей.